На протяжении 11 лет проект Танки Онлайн объединяет людей с разных уголков света. И в этот день нам есть что сказать. Аккомпанятидемоционикабель. Ну и конечно за настоящих друзей. Я хочу сказать спасибо Танки за часы сражений, проведенные вместе с моими друзьями, и за огромную мотивацию к творчеству. Спасибо Танкам Онлайн за незабываемый игровой опыт. Благодаря Танкам я нашел такое творческое сообщество как Ланавлес. Я поднял свой скилл в 3D моделировании и в цифровом 2D. Хотел бы выразить слово благодарности игре Танки онлайн за проведенное время и бесценные моменты вместе с командой Академия Паркура. Хотел бы пожелать всем игрокам побольше терпения в этот нелегкий момент. До скорой встречи, танкисты! Спасибо, Танки, за интересные знакомства с интересными людьми на протяжении всех 11 лет и за бобрусь СТФ Дори Баланса. like to thank for giving me a delightfully splendid childhood, as well as giving me an opportunity to play with many great players. I wish you a happy birthday, Хочу сказать спасибо вам Альтернативу за много новых друзей, за положительные эмоции, которые мы испытывали на протяжении всего этого времени. Спасибо вам еще раз за все. С днем рождения. Танк Хамань, я встретил много талантливых людей, верных друзей, с которыми я общаюсь до сих пор. Здесь очень много вдохновляющего в том, что делают разработчики. И я хочу выразить им благодарность. Хочу сказать спасибо Танкам за лучшее проведенное время в игре, за самые яркие эмоции, за найденных хороших друзей и, конечно же, возможность заниматься любимым делом с пользой. С праздником! Я хочу сказать спасибо Танкам за друзей, за братву, с которыми вырос. Танки это место, типа пока жить вместе. Спасибо нам всем за красивое место в интернете. Ведь Танки не просто игра, а любимое место. Так сложилось, что моя жизнь тесно связана с проектом. Любимая работа, приятные знакомства, даже город, в котором я сейчас живу. Хочу сказать спасибо танкам за полученные эмоции, приобретенных людей и возможность для творчества.